Если вы любите рыбку, то обязательно откройте этот рецепт и посмотрите, как приготовить дороду с финхилем. Она получится невероятно ароматной и нежной, дорода готовится быстро и всегда удается. Если вы хотите сделать на рыбке золотистую корочку, то на последние 5 минут уберите фольгу и немного увеличьте температуру в духовке. Я показала вам вариант легкого гарнира для такой ароматной рыбки, но вы вполне можете выбрать что-то другое. Пробуйте и экспериментируйте. Список ингредиентов в конце видео. Хорошенько вымойте рыбку и на каждой с обеих сторон сделайте прорезы, как на фото. Посолите и поперчите рыбку внутри и снаружи. Приготовьте смесь из половины измельченных трав и уксуса. Начините этой смесью рыбку. Также натрите рыбу снаружи этой смесью и выложите в форму для запекания. Духовку разогрейте до 180 градусов, заверните рыбу в фольгу и отправьте блюдо готовиться на 20 минут. Пока рыба готовится, из овощей и оставшихся трав приготовьте легкий салатик, заправив его соком лимона и оливковым маслом. Жду ваших лайков и комментариев. Вот и все подавайте дороду вместе со свежим салатом лайкайте подписывайтесь комментируйте а теперь ингредиенты дородовые потрошенные 2 штуки зеленый перец 1 штука фенхель 1 пучок тимьян 1 пучок базилик 1 пучок петрушка 1 пучок белый винный уксус 1 столовая ложка помидоры листья салата по вкусу для подачи соль Перец, по вкусу, масло растительное, 1 столовая ложка, количество порций, 2. Подпишись и поставь лайк, чтобы не пропустить следующее видео, которое поможет вам вкусно готовить. Друзья, до новых встреч!